ваша школа изменила мою жизнь рада что могу написать сейчас в это время это невероятно вы удивительный человек да. российские виска российский виска андрей андрей скажите пожалуйста а потом будет повтор записи я от радости что вы прочитали мою просьбу просто забыла что вы сказали не успела записать да да вот прямо сейчас у нас где я нахожусь звенит тревога вот пусть Обосрутся все люди, которые из России пишут на моем канале, что мы сами на себя нападаем. Это что, ежедневно сотни бомб падают на наши города? Ежедневно сотни бомб падают. Вот в Илыгдень, скоро Пасха, сегодня Страстная четверг, сегодня Чистый четверг, сегодня молиться надо, а завтра поститься, готовиться к Пасхе. Нет твою Бога душу. Зачем стрелять сейчас на праздники по людям? Что с ними происходит? Там где-то что-то они освобождают Луганск путем стирания Украины с лица земли. Зачем стрелять по обычным домам? Орки просто аркостан.